И снова всем здравствуйте. Вы зашли на канал по покеру, и сегодня данное видео посвящается, на мой взгляд, это один из лучших сайтов, я так сказал бы во всем мире, обучающий материал по покеру для всех игроков, как начинающих, как и профессионалов. Но на данный момент на сайт pokerstrategy.com в России не зайти, и поэтому сегодня у нас, друзья, будет первая часть. Она будет посвящена тому, как зайти, так сказать, в обход блокировок всех зайти и попасть на этот очень интересный увлекательный сайт если вы хотите заняться зарабатывать развивать свои навыки в покере то прошу внимание посмотреть данное видео И друзья как вы видите я зашел на этот сайт я зашел через оперу ну, но через другой браузер мне не получалось зайти и в принципе как я посмотрел несколько видео то рекомендую заходить на Покестрейджи через оперу. А, также хочу обратить внимание, что у вас в правом верхнем углу должен быть вот такой вот кубик и вот такое вот расширение Free Avira Phantom VPN. А, на данный момент он у нас горит, тоже обратить внимание, зеленым, значок зеленый. Если он не включен, то он будет гореть красным. Ну и в принципе, как я уже сказал, все здесь сейчас работает ну а давайте все по порядку как все таки можно установить это расширение где его взять а, но для начала давайте удалим данное расширение чтобы у нас все было нажимаю удалить расширение удалить у нас как видите все отсутствует и для того чтобы нам установить расширение нам нужно зайти в левый верхний угол нажать оперу значок а, здесь вы увидите расширение перейти вправо нажать загрузить расширение а после этого где поисковая строка ну, у меня уже здесь текстовый файл внизу приготовлен я его выделю, ссылочку я оставлю под этим видео и сюда ввести Вставь, вставляем и у нас оно вот выходит и Сейчас нажимаем один раз а далее у нас переходит ну, на другую страницу нас перенаправляет. И мы нажимаем зелененькую, добавить в оперу. После у нас будет проходить установка. И, как вы видите, расширение появилось в правом верхнем углу. Но на данный момент она сейчас горит, как я уже ранее вам говорил, красный значочек. Вам нужно сделать чтобы оно было зеленым. А для этого, опять же, рекомендую, видите, сейчас его нету. Она ушла за вот этот вот кубик. А, нажимаем кубик. Дальше нажимаем три точки. И рекомендую нажать закрепить. Данное расширение, она у вас уже будет постоянно здесь. И на данный момент вам нужно будет принять и продолжить нажать зелененькую строку такую вот. И дальше жмем, пока у вас оно не загорится зеленым. Так, это можно отключить. И заново давайте опять нажмем. А, дальше мы жмем обезопасить соединение. Нас просто переключили на другую страницу. Можно ее закрыть и, в принципе, опять сюда вернуться. И тут соединение безопасно. Дальше мы. Давайте зайдем в Яндекс. Наберем Poker Strategy. И зайдем, скажем, на самый верхний сайт. Там, в принципе, любые первые два, которые у вас откроются. Я думаю, что у нас все будет отлично. И также у вас. Ну, как видите, что открылся у нас сайт, это уже радует. И давайте здесь, в принципе, пробежимся, нажмем стратегию. Посмотрим, действительно ли все работает. Ну да, на данный момент все, друзья, открывается. Друзья, всем спасибо за просмотр. Как вы видите, покер стратегии можно открыть в России. А кому понравилось данное видео, прошу поставить лайк, поддержать канал. Ну а мы увидимся в следующем видео. Возможностях этого сайта я постараюсь раскрыть в дальнейшем и показать возможности и ваши привилегии, которые будут у вас, если вы зарегистрируетесь на этом сайте. Всем всего доброго, всем пока, увидимся в следующем видео во второй части.